Ну ка вперед, пройдись. У нас сегодня выпускной дела. Так, развернись. Прямо, молодец. Под ноги не смотрим, вперед смотрим. Чуть-чуть еще продись, получить. Умница, красота моя. Все нормально здесь? Okay. Мы же так еще пойдем домой В этом платье? Да мы его запачкаемся, пока дойдешь Это твоя кровать, да, Динар? Да? Ну что? Последний день в садике Как настроение, Динара? Иди сюда, ответь хоть пару слов-то Иди Дочь, губы мы не будем красить, да? И так у нас красиво. Приподнимай. Может, еще и не в один класс попадете. Лишь бы учились. Oh, my gosh. Это пальцы, этот пальцы ну, да, его ветер. Субтитры Невеста, пошли, все. Почему? <смех> да не... <смех> Переодеваться надо. Так надо это отдать ленту то красную. <смех> это не сколько не нам, это садиковская. Пошли, вернуть надо. <смех> Вещи надо забрать. Тебя завтра в садик не пускают, все уже давай пошли дочь пойдем ну чё дочь тебе понравилось? Да! А осенью, ты в первый класс пойдет? Да! Сейчас читаем. Раз, два, три! She yeah.